Всем приветик, что происходит у человека. У человека ситуация сложная, которую сложно понять, принять, решить и вообще проанализировать, для чего она была эта ситуация. И также человек понимает, если состоят что-либо, какую-то ситуацию вокруг себя, человек пытается понять, почему так получается и почему так делает. Всем пока.